мне прям хочется взять его сука. и себе возьмите прям вот такую, взять этот толку, блять, сука, взять его и себе, размазать его ну, знаешь, я сад, меня бесит то, что он такой вот невкусный и говоря, потратил 150 рублей российских деревянных вот это говно которое я даже есть не могу, я им давлюсь, короче это как, не знаю, ну сухую там это мы поняли, да, со своей там Вот есть любимая девушка, а может быть, жена, а может быть, любовница даже, да, да вот, вот, на сухую, да, не особо приятно. Также торт хавать на сухую. Начинаешь, этот сука, торт пивом сделать, Начинаешь им давить блин. Пиво вкуснее, чем торт. Представляете, хотя пиво-то оно не вкусное особо. Не, оно вкусное, но оно.. Ой, друзья. Ой, друзья оно. Вот, друзья, видите, как я уже давно такнул на меня напалу,